Итак, у нас лимонная кислота. Вот это блюдо. Бананы перетерты. Декстрозы в этот раз уже 3 килограмма получается. 3 кило. Аромовое время. И вот эта пачка дрожжей. Это на 2 жбана у меня пойдет. Тут 70 грамм. Вот. В общем, надо следить за температура и смотреть до 40 я бананы до 50 и буду типа а сахар но ну, не а не сахар я крахмал выгонять из них вот здесь должно быть у меня там 20 но ну, 20 не получается не знаю врет он у меня 15 вот первый замес этот сейчас посмотрим 15 пойдет тоже они там потому что врут немного ведь. сахарность этого замеса да. И вот это вот сейчас. Вместо миласа будем лить вот этот прям туда, в жбанну. Вот так. Бананы у нас жарится. Вот так. Это они карамелизируются по американскому рецепту от наших коллег. Не знаю, что за херня, конечно. Дико. может дичь полная, mm. слушай вкусно, даже с голодуки, бананом. Я думаю хватит наверное жарить. Начнем закидывать их в этот слышь бан, сюда слышь Сначала рома. Mm -hmm. Так, ну его вот эту надо закидывать тоже. Маску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 ну, такая шапка сплывет открыть которая... а еще один рецепт я забыл хитрый я его на 50 градусов собираюсь кинуть вот сюда сюда вот у меня здесь Это солод перемоленный, Чтобы выгнать сахара из них Таким макарыч Вот этот будет изменен рецепт Здесь будет солод ну, сколько 100 грамм солода И вместо миласа вот эта хрень Так что вот Посмотрим что получится Через неделю Единственное не забывайте эту брагу Надо мешать каждый день Утром и вечером. Если вы не будете мешать, конечно, бананом вашим будет карантина. Купите болтушку на шурупокрут. Ну, я сниму.